Всем привет, с вами Даник. Вас приветствует канал КДФан. Сегодня будем получать награду Торт Адванса. Это новая рубрика Адванс. Форум Адванс. Или гайд. Как получить достижение. Погнали. Что за достижение Торт Адванса? Торт Адванс это... Игрок указывает свою дату рождения и дождаться. Заходит на дату рождения и все. Если не зашел, то все равно дали эту награду. Ну, есть такие люди, которые не... Ну, я знаю, много таких людей знают это. Но некоторые вообще не знают. Я им хочу объяснить. А если вы знаете, все знаете, можете выключать данное видео. Я не прошу смотреть до вас до конца. Погнали. форум. Сейчас отправимся в форум. Реагируем в новые аккаунты, все, И проверяем там. Пишем сегодняшнюю дату. Дату рождения. Только год побольше, поменьше поставьте. Так, настали к дате. Сегодня январь. Второе. А год поставьте 2002. Нет. Ник в игре. Давайте... Иван Полкович. Сервер... Ч ⁇ клать? Регаемся. Если вы не зарыганы, регайтесь на, на эту же дату рождения. На ну, которую сейчас... Эта дата? Ну, которая сейчас. Пишите эту, которую у вас, пишите ту. Итак. Торт адванса. Вот как получить бесплатно торт адванса. У меня день рождения 13 декабря, она уже была, мне уже 14 лет. Я сам, без такого вот жульничества, получил торт адванса. Ну, все, с вами был Даник и канал Кодэфан. Всем пока.